Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания Рустехпром. Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат LVS и закрытие смены вечерний Z-отчет. Для формирования отчета о закрытии смены или вечернего Z-отчета на кассовом аппарате LSMF необходимо из выбора набрать комбинацию 3:30 итог. На экране появится G18, нажать клавишу 2.